Владимир Каменка, Эвенгея, Красноярский край. Вы в коллективе Надежды Бабкиной. Нет, я артист приглашенный, но мы с ней в одном туре находимся, на фестивале-марафоне «Песни России». Я впервые, поэтому я сюда сказал, на этому рад. В впервые? Впервые, да. Угу. А знаете, что у нас за фестиваль проходит сегодня? Нет, не слышал. Знаешь, где-то параллели идет что-то такое. ночи? А, про это слышал, да. А впервые что слышали? отбор без собственно, там, скажем, страны. А видели, как добывается нефть? Конечно, видел. У нас примерно так же делают. Что-нибудь для вортовчан скажите, ну, пожелания и для наших подписчиков? Что сказать? Ну, наверное, хорошего лета, прекрасного отдыха. Пускай люди насладятся теплыми днями. Я так понимаю, у вас лето тоже бывает короткое. Очень короткое. Поэтому хотелось бы, чтобы оно было качественное. Ну и настроение отличного, а мы для этого все делаем. У вас такой красивый костюм, вы уже выступали на сцене? Да. да? Что да. за номер был, немножко скажите. А Я пел э, песню на Марк. ранее ее исполнял Галабельды. Кто-то же должен исполнять ее, чтобы она не умерла, угу. чтобы ее люди помнили. Люди поют, отпевают, радует. Спасибо огромное.